Ah, ah. <сíban> <сíban> uh -huh. uh, в общем, я только что вышла из Европы, и слава тебе, Господи, потому что, ну, я бы оттуда не вышла благодаря котятам. Нафиг. Uh, так вот, о чем это я? Я хотела просто рассказать про свою одежду, но сейчас не подходящий момент. Сейчас пройду гречку. Как она блин. Оператор где-то здесь бегает, летает, <свы> прыгает А я около дороги, и мне сейчас немного страшно Потому что здесь такое движение, блин а И оператор шишку по грязи, поэтому <свы> мне даже немножко противно так вот. Одежда моя, это розовая жилетка. Это от фирмы Джоджо. Замечательная фирма. Правда, я вообще не видя больше ничего от Джоджо. По-моему, сейчас я не знаю никакой фирмы, которая может выпускать... Вот такие вот замечательные вещи которые настолько мне подходят. и плюс я хочу чтобы вы мне скинули какую нибудь целую на сайт на магазин который можно в котором можно купить черную такую жилетку или черную кошку с капюшоном черную, только черную потому что мне хочется вни вникаться в свой любимый фильм и поэтому сейчас самая пора весна, нафиг да уж, конечно поэтому в розовом мне как-то неудобно ходить знаете, вы спросите, почему у меня э, жилетка, почему не в куртке? Ведь сейчас только апрель, начало апреля, всего 3 апреля. Да. Э, вот. И я уже хожу в таком открытом пространстве. Жара... Да, сейчас жаркое. Просто жаркое. Вчера было жарче, Вчера было жарче да. Сегодня температура немножко по поэтовалась. По я, как сказать поэтовалась? А понизилась. вот. А так вот. И еще у меня одеты джинсы, которые я одевала только в Новосибирск. Вы, наверное, их видели уже. Наверное. Может, нет. Ну, пофиг. В общем... приятно, когда тебя смотрят, и я ни хрена не вижу, чтобы вы меня смотрели, знаете? Нет, ладно, просмотры есть, и плюс кто-то прогрессовал против моего видео, вот так вот. Кто это сделал, нафиг? Это серьезно, не я, серьезно, это не я, не я, это не я. Кто это сделал? Так, а ч ⁇ А ч ⁇ А ч ⁇ кроссовки да? Кроссовки я эти уже одеваю просто месяц. И вы, типа, позади меня какой-то плакат. Посмотрите на него смотрите на меня. Так, идем ко мне домой давай. А, ну давай. сейчас светит солнце А, мне в А, и меня это немножко бесит, но все равно как-то тепло, но все равно оператор замерз. И мы сейчас дойдем до подъезда, а там уже встретимся с Синирой. В квадрате. И, и в Кубе. В Кубе. Это оператор. Операторша. Не поверите, на мой оператор оперировал камень рекламы. <out this> и да я поздравляю, завтра я покажу вам с мою школу с мою школу ужас школа <ASCUSé> Recht, <Greece> <thrilled veya geology> в общем смотрите нас практически каждый день на канале KC бай скажи бай <laughs> Bye! Bye! Bye.